приветствую мои коллеги мои партнеры и просто кто заглянул ко мне на канал я хочу вас познакомить, вернее, показать, как регистрироваться, что это за компания и как с ней получать пассивный доход, ребят, пассивный, не активный, а пассивный доход и плюс активный, самое главное, без вложений, вы узнаете в предыдущем видео у меня на канале, переходите, смотрите, а сейчас наша задача с вами будет зарегистрироваться. Я с вами сейчас прохожу э, этот путь, абсолютно не зная, что меня ждет, то есть вот э, как будто бы я вообще впервые, не, не как будто бы а я реально сейчас зашла. Я сначала хотела пройти этот путь, потом ну, пройти регистрацию сама, потом регистрировать кого-нибудь из своих партнеров и уже показать вам запись, как это делать. Но я решила все-таки показать вам реалии жизни, что я такая же, как и вы. Я не семь пядей во лбу технически, я девочка, которая любит деньги, которую деньги успокаивают. Да? И Я нахожу легальные компании, легальные, не пирамиды которые могу рекомендовать, которые мне самой приносят пассивный доход, на который я живу в кайф и удовольствие, да, и хочу еще лучше, еще больше, и помогаю другим зарабатывать деньги. Вот этот проект, еще раз, да, вдруг вы попали на это видео и не видели предыдущее видео, где, собственно, рассказ о компании. Сразу скажу, компания американская, они абы что не пропустят, тем более пирамидосы, тем более, да, это самый важный момент. Второй момент, без вложений абсолютно, это не бесплатный сыр в мышеловке, очень важные нюансы они будут в видеоинтервью, где я разговариваю с человеком, с представителем этой компании, вот, еще раз, это не бесплатный сыр в мышеловке. А, в другом видео, где о компании все это будет рассказано. А, следующий момент за этим будущее. За этим будущее. Поэтому сейчас мы отправляемся с вами в будущее. Добро пожаловать в Хаб global где мы будем с вами сейчас проходить регистрацию. А, итак, присоединиться сейчас. Просто переводим все на русский, ребят, я с английским тоже вот, ну, хотелось бы лучше, поэтому мы переводим на русский, присоединяйтесь бесплатно а, и получайте свою страницу для продвижения, бесплатное обучение и так далее, и так далее. Итак, мы с вами заполняем. В некотором роде, может быть, кому-то покажется затянутое видео, но, как бы, ребят, я просто показываю процесс, которым а, живу сама, да, так, как бы, там, какое-то время из своей жизни. Так, здесь, я так понимаю, логин, наверное, да, юзернейм, URL, юзернейм, юзернейм. Ага, видите, он не пишет цифрки. Ну, пусть будет просто Хелен, Россия. И придумываем пароль. Так, он как пишет. А, отлично, он не показывает вам пароль, значит, я могу писать свободно пароль. Рекомендую использовать большие маленькие латинские буквы, цифры и символы. Обязательно, пожалуйста, записывайте все логины, пароли, которые вы используете. Какой вы пишете электронную почту. Ребят, все-все-все обязательно записывайте, чтобы это у вас всегда было под рукой, мои родные. Под рукой. Я сейчас сразу, я не просто говорю, я всегда говорю и делаю, да. Поэтому, IHUB. Я пишу обычно ссылку на сайт, электронную почту, которую я указываю, логин, который я указываю, телефон, который я указываю. Дело в том, что ну, мы не вечны под луной, правда, и всегда надо предусматривать различные ситуации в жизни. Ты да, не знаю, просто вы уехали, а вашим детям, взрослым детям надо просто зайти и что-то там сделать для вас. Поэтому ну, указывайте все. Чтобы у вас был такой блокнотик с полной информацией, чтобы вы могли вдруг забыли использовать, чтобы ваши дети могли использовать, если вдруг вы уехали и вам надо, чтобы они вам что-то помогли. У меня такое часто бывает. Я девушка активная в передвижении, да, и иногда мне что-то нужно, не взяла с собой блокнотик или взяла, но ну, он там, я где-то на улице, а он дома. Так, вот он нам что-то пишет, да, вот я почему хотела сразу а, с вами пройти этот путь, для того, чтобы вы видели, где какие ошибки могут быть, чтобы вы понимали, что это нормально, ой, пароль не то пишу, а, переводчик же мне нужен, а, чтобы вы понимали, как действовать, если у вас не получается, Переводим, что он нам хочет сказать. Имя пользователя, домен уже занят. Вот, вы понимаете, что вам надо придумать а, какое-то имя. Да, давайте, давайте везде у меня. Еди Бура. вот он же предложил сразу, да? Так, пароль пишем заново. Шаг один резерв. Так кликни сюда, чтобы попасть в бэк-офис. Так, давайте наверно в бэк-офис попадем. Вот смотрите сразу, да, здесь вот у нас ссылочка, которая будет партнерская ссылочка. Она будет у меня везде в социальных сетях, и вы сможете э, по ней зарегистрироваться. Что мы делаем дальше, а, собственно говоря, мы сейчас тоже пройдем, да. Смотрите, у нас э, перед этим, перед этим нам вот резерв, hotspot, hot да, мы идем сюда, видим номер один вот то есть нам подсказывают все зайдите сюда чтобы забронировать себе а, место потому что вы вам необходимо для заказа это заказ будет у нас а, чтобы заказать вам необходимо а, ввести свои данные у меня практики качаются а, загружаю для своих а, любимых яркожителей практики поэтому чуть-чуть тормозит э, компьютер. Угу. Мы также можем нажать волшебную кнопочку «Перевести». Чтобы зарезервировать бесплатное развертывание точки, то есть чтобы за вами забронировали точки доступа, этот процесс должен быть выполнен через вот эту систему HeliumTrack. Для всех, кто ранее зарезервировал свои точки доступа через бэк-офис, мы автоматически попытаемся импортировать. Короче, нам надо зайти сюда. Вот зеленая кнопка. Адрес электронной почты, пароль, авторизоваться. А, наверное, он хочет, чтобы я подтвердила почту, да? Учетные данные не соответствуют записи. Так. Терен-Тин-Тин. Сейчас нам, наверное, надо подтвердить электронную почту. Сейчас я это сделаю. А, мы идем к себе на почту, вам сейчас этот э, процесс не виден, но тем не менее, да, мы идем а, почту, а у меня пока еще ничего не пришло, проверяем на всякий случай спам. Пока нету. Пока нету. Так, надо посмотреть, прошла ли, прошла ли регистрация. Так, но ну мы здесь, мы уже сюда попали. А, а что будет, если мы сюда нажмем? То есть пробуем, ребят, да, пробуем. Я так же, как и вы, первый раз сюда захожу. Я к чему? Чтобы вы не боялись регистрации, не боялись там, ну, сделать что-то не то. Ну, нажали вы на эту кнопочку, ну, что-то получилось, что-то не получилось. Не бойтесь. Самое главное, не бойтесь. Вот он нам показывает, да, как мы это должны сделать. Посмотрим видео. У нас такое окошко не вышло, но ну, сейчас посмотрим. Да, мне просто очень много практик качается сразу и а, тормозит а, компьютер. Ну да, надо войти. Так, in... останавливаем, ребят. Вот, то есть вы посмотрели видео, останавливаем. А почему он говорит, что эта учетная запись не найдена? А, о, отлично, все, зашли, видимо, сбой какой-то был. Да, кстати, ребят, когда идет, ну, интернет слабоватый, могут быть сбои в разных компаниях. Здесь нажимаем «Разрешить». Фишка, да, смотрите, вот он определил наше месторасположение. Я сейчас нахожусь в Моздоке. Мы можем что посмотреть? Да, мы сейчас уменьшим нашу карту и мы увидим а, зеленые и оранжевые точки где уже либо это полноценно работает вот зеленые точки это люди уже пользуются и получают деньги оранжевые точки это то что сейчас только заказали вот сейчас мы делаем заказ а, и а, картина на самом деле впечатляет вы посмотрите Сколько точек уже работает? Я хочу увеличить, показать вам, сколько зеленых точек. Это те люди, которые уже получают деньги за свой, так называемый, майнинг и за майнинг партнеров. Без вложений, ребят. Вот я прям вот так хочу, да? Вы посмотрите вообще, что творится. Мир просто сейчас максимально, максимально, максимально двигается в этом направлении. Сейчас я вам еще покажу, видите, да, Италия, вот он, собак. ну, вы карту, да, знаете, а вот она, Италия, такой сапожок оранжевый. Я вам хочу показать Китай. Сейчас у меня чуть-чуть под, под, подгрузится. посмотрите что творится вы видите а посмотрите россия свободна ребята вы посмотрите россия свободна вы понимаете сколько у вас возможностей то есть есть люди которые уже пользуются есть люди которые а, имеют возможности этим пользоваться то есть ну, одним словом действуйте так теперь нам надо а, заказать эту штуковину так подвисает У меня просто еще компьютер антивирусом проходится. Мне, вы знаете, на самом деле спасибо компьютеру, спасибо ситуации. Мой компьютер хватанул вирус и начал отключаться. И я благодаря тому, что он отключился и мне там прогоняли антивирусом, я, собственно говоря, смогла посмотреть видео про эту систему. А, вот он у меня отдупляется. сейчас мы с вами вместе включим видюшку. Которая, собственно говоря, нам расскажет о том, как заказать. У вас она, наверное, не видна будет? Да, у вас она не видна будет. Но вы будете видеть а, то, что делаю я. Пока посмотрите на карту. Вот этот, Сюда нажимаешь. Так, там уже регистрировались. Все, он открывается. Заполняешь все. Угу, заполнили. Ты написали, там видно дальнейшие шаги. Вот все, больше ничего не надо. Там заказ делаешь, место свое, территорию свою делаешь. Понял, да? На угу. видео смотреть, там есть. Так, все, это мы уже посмотрели, это мы сделали. Сейчас будем тыкать клавиши для того, чтобы заказать. Да, мой, мой компьютер в, вообще в шоке. Практики загружаются, антивирус качает, ОБС работает. Он чуть-чуть он в шоке. Переводим. Планирование точки. Вот зеленая кнопочка слева. Укажите местоположение. Так, мы нашли, где я нахожусь. Сейчас все увидят адрес, подарки можете присылать. Попробуем на русском написать. Он может быть подтянет. Или мы можем сделать так, просто заполнять лучше на английском, поэтому мы можем пойти в переводчик и закинуть, пусть переводит правильно. Угу. Копировать, вставить. Ребят, сейчас работать милое дело, кто говорит, что нет... Э -э знаний по языку, то... Я специально все, вот прям все подноготную, вот пишу специально переводчики. Так, пользовательское название, например, офис Джона. Ну пусть также будет Еди Google». Так, ездит. Так. А, здесь убираем. Проверяем номер телефона. Пожалуйста, кто видит сейчас мой номер телефона, пожалуйста, прошу, ребята, не звоните в WhatsApp, пишите письменно или голосовым. Пожалуйста, не делайте звонки, я не отвечаю, во-первых, на незнакомые телефоны, во-вторых, соглас... общение со мной только по предварительной записи. Поэтому, если вы сейчас видите это видео, хотите узнать что-то о проекте, пожалуйста, чтобы я вам ответила, в WhatsApp напишите голосовой или текстом. «Елена, я по проекту а, Хаб, да, по проекту Хаб или по любому другому проекту. А, и тогда мы с вами согласуем время, потому что занятость, ребята, 20 часов в сутки. Итак, планирование точки доступа. То есть, смотрите, мы а, здесь что делаем? Мы планируем, где мы будем ставить эту точку. Потом ее можно поменять, если вы переезжаете. Но вот на данный момент я живу здесь, на кавказе по этому адресу и я бронирую его согласен с условием -пам -пам, и нажимаем зеленую точечку планирования точки доступа это место можете использовать все да что дальше? На следующем шаге вы проверите контактную информацию человека и отправите ему бесплатную оценку виртуального майнинга. Они будут уведомлены с помощью тестового, текстового сообщения электронной почты, чтобы посмотреть свой отчет, зарегистрироваться в качестве партнера или зарезервировать бесплатное развертывание точки доступа. А, то есть что нам предлагают? Мы можем прямо отсюда с этой системы отправить электронную почту, текстовое сообщение своим друзьям, рассказать, ребята, реально от пионера до пенсионера без э, инвестиций вы оплачиваете только при получении за доставку это около 20 долларов. Опять-таки сумма у каждого будет своя, потому что разные города, разные страны, я, я не почта и я не транспортная компания, я не могу гарантировать стоимость. Я просто узнавала у ребят, которые уже получили эти хабы, они заплатили плюс-минус в районе 20 долларов, так что welcome. Так, сохранить и отправить оценку. А, да, вот я сейчас могу отправить кому-то, да. А... Прежде чем отправить кому-то виртуальную оценку майнинга, сначала свяжитесь с нами и сообщите. А, так, у них будет. Тан -тан -тан -тан -тан. Отправить по электронной почте, отправить по смс. Давайте по электронной почте. Мы просто посмотрим, как это делается, да. А, можем по смс. Давайте и по смс отправим. Мне просто интересно, что он выдаст. Можем использовать до 10 бесплатных оценочных кредитов виртуального майнинга. Мне просто интересно, что он нам сейчас выдаст. А, это мы можем забронировать, видимо, да? Это мы можем забронировать несколько точек. Ладно, я сейчас пока не буду бронировать. Я вообще беру, заказывать буду 3 или 4 хаба сюда и ну вообще планирую наверное опять заказать а, куда поставить есть а, благо детей много <laughs> ну что ребят вот собственно говоря мы сейчас с вами забронировали бесплатную точку заказали майнинг заказали себе этот хаб хаб это то что майнит введите адрес доставки Нам надо заново писать. Так, нам, наверное, надо еще раз. а вот он нам полностью да дает так тарам пам пам адрес доставки Адрес доставки. Так, необходимо подтвердить этот адрес, чтобы убедиться, что у вас есть доступ к местоположению. Не отправляйте адреса, на которые у вас нет разрешения или доступа. Так, условия договора. Я согласен с условиями в приведенном выше документе. То есть я подтверждаю, что я здесь живу, что я являюсь хозяйкой этого дома. Так. Да, срок доставки а, в районе трех месяцев, опять-таки, зависит от страны и а, загруженности. Я принимаю, что мне надо указать адрес, где у меня а, будет эта точка доступа. То есть, смотрите, здесь вы устанавливаете адрес а, доставки, куда вам доставить. Вы на один адрес можете заказать несколько точек. комиссия при доставке так сроки доставки лето осень 21 года я понимаю что мне потребуется указать адрес для установки который будет проведен перед отправкой так а мне вот теперь важно где я могу количество указать Так, а он наверное хочет просто смотрите я почему хочу 5 заказать сразу на один адрес потому что ну не по партнерской ссылке детям а свою заказать чтобы нам на один адрес прислали чтобы доставка была одна понимаете если 5 доставок то собственно говоря это в пять раз больше будет оплата если у нас несколько хабов на один адрес, то, собственно говоря, мы одну доставку нам делают, и делают, ну, одна доставка, она дешевле всегда. Вот, для семьи мы можем забронировать, ну, мы просто гуляем с вами, да, вот тыкаем на клавиши, ищем, что есть. Запланировать свою сеть точек доступа для себя, для семьи. Сейчас посмотрим, что он нам выдаст. Позволяет спланировать сеть точек доступа, разместив маркеры точек доступа на гелевой карте в реальном времени. Думайте обо всех, кого вы знаете, о своих друзьях, о семье, о коллегах. Для каждого человека вы вводите его адрес и сохраняете запланированную точку доступа на карте. Некоторые местоположения смогут перейти к следующему шагу, чтобы а, им а, отправился виртуальный счет. Да. Смотрите, а, фишка какая. Видите, вот эти соты. А, один хаб можно а, установить в радиусе 300 метров. По большому счету, да, как цифровая земля получается. То есть а вы а, бронируете вот эти 300, три, радиус 300 метров, для того, чтобы на этой части больше никого не было. То есть, если ваш сосед захочет а, заказать, а вы уже заняли эти 300 метров, в радиусе 300 метров от вас, то вашему соседу заказать не дадут. Понятно? То есть, это вообще фишка такая, очень-очень ценная. Это говорит нам о том, что и ценность этих монет будет в том числе расти, ребят. То есть, вы можете посмотреть видео, как это делается. Здесь э, ответы на вопросы тоже, нажимаете, вот смотрите, видите, вот правой кнопкой мыши вы нажимаете перевести на русский, если вы не знаете английский и так далее. И изучаете, все написано, все для э, людей, которые только впервые с этим связываются, все написано. Повышайте уровень, так, после того, как вы научились планировать горячие точки, пришло время Разослать оценки виртуального майнинга. Как только вы получите 5 регистраций, ваша комиссия за хостинг будет увеличена через 90 дней. То есть, смотрите, помимо того, что вы можете пассивно получать а, от а, майнинга, а, вы а, будете еще, можете точнее получать еще и партнерские вознаграждения. Это не сетевой, здесь нет бинаров и так далее, и так далее. Это именно такая тема, где партнерка, я сейчас не буду говорить о том, сколько уровней, тем не менее, ну, в общем, рассылайте, делитесь максимально. А В другом видео мы с вами посмотрим, что такое, как, позадаем вопросы профессионалу, который уже этим занимается, который все это делает, и, собственно говоря, он ответит на все вопросы. Сейчас наша задача была только зарегистрироваться и забронировать, что мы с вами, собственно, благополучно и сделали. Теперь, ребят, копируем мою партнерскую ссылочку под этим видео. И welcome в пассивный доход без а, инвестиций, без, а, даже без рекомендаций. А с рекомендацией будет больше, без рекомендаций тоже можно. Все, ребят, всех нежно обнимаю в чате, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас не только интересно, полезно, но еще и выгодно. Мы меняем жизни людей, помогаем жить лучше, зарабатывать больше, для этого у нас есть клуб яркожителей, где меняется сознание, где меняется мышление человека, переформатируется на денежное мышление, а также есть компании, не проекты с лохотронами, а надежные компании, которые... Нам помогают зарабатывать на пассиве, ключевой момент, на настоящем пассиве, да, даже без приглашений. И самое главное, компании легальные, надежные, со всеми документами и так далее. Если интересен вопрос инвестиций в надежные компании, без приглашений, пишите мне в личку, только, пожалуйста, не звоните, пишите, мои дорогие, и да будет вам счастье. Больше всего я активно отвечаю в...